Несколько месяцев назад на осеннем собрании Американского геофизического союза пара профессоров-инженеров совместно построила машину Руба Голдберга для воды. Этот экспонат, посвященный науке о воде, был продемонстрирован на улицах Сан-Франциско. И мне посчастливилось быть одним из сотрудников, которых пригласили разработать часть экспозиции. Это был короткий проект, но он сработал очень хорошо, и поэтому, ребята, я хотел поделиться им с вами. Я Греди, и это практическая инженерия. В сегодняшнем эпизоде мы рассмотрим автоматический сифон. Вероятно, вы сталкивались с сифоном раньше. Если да, то, скорее всего, у вас есть хотя бы поверхностное представление о том, как он работает. Фундаментальный принцип основан на гидростатике. Или взаимодействии между высотой столба жидкости и его давлением. В самой высокой точке сифона давление на самом деле ниже атмосферного. То есть там сосредоточен вакуум. Это позволяет атмосферному давлению поднимать воду к верхушке сифона, чтобы под действием силы тяжести она могла стекать дальше сама. Для большинства ситуаций этой теории достаточно, чтобы описать ваш типичный сифон. Этим способом очень удобно сливать воду из резервуара или перекачивать жидкость без насоса. Но для начала работы сифону нужна небольшая помощь, которая называется заправкой. Существует классический способ заправки сифона ртом, но он работает только при использовании коротких трубок с жидкостями, безопасными для потребления человека. Но даже этот факт совсем не мешает множеству людей глотать бензин, пытаясь одолжить немножко топлива у соседа из автомобиля или из бака на газонокосилке. Для более масштабных задач, таких как осушение пруда, вам нужно проявить немного больше творчества. Самый простой способ – установить клапан на нижнем конце и отверстие на вершине сифона. При закрытом клапане вы можете заполнить трубу водой через отверстие. Закроем отверстие и откроем клапан. И если повезет, ваш сифон вытянет все пузырьки воздуха и начнет осушать пруд. Но есть определенные случаи, когда было бы неплохо иметь возможность запускать сифон без какого-либо вмешательства. Самовсасывающий или автоматический сифон – вот наивысший уровень сифонности. И этот проект является тому примером. Это демонстрация колокольного сифона, который я соорудил из акрилового листа и куска прозрачной трубы. Колокольный сифон состоит из трех основных частей – резервуара, колокола и стояка. Вот как это работает. Когда вода заполняет резервуар, поверхность воды в равной степени подвергается воздействию атмосферного давления. Снаружи колокола она подвергается воздействию атмосферы с открытой верхней части резервуара. А внутри колокола воздействию атмосферного давления через пустую трубку стояка. Когда вода поднимается, она в конечном итоге образует уплотнение над трубой стояка внутри колокола, перекрывая соединение колокола с атмосферным давлением. Когда вода вытекает через точную трубу, она создает вакуум внутри колокола, вытягивая все больше воды из резервуара вверх и наружу. В конце концов, уровень воды в резервуаре опускается ниже колокола, позволяя воздуху проникнуть внутрь и разрушить сифон. Когда оставшаяся вода стекает из тайка, давление внутри колокола возвращается к атмосферному, и процесс начинается снова. Вот видео, показывающее весь процесс. Это тот же механизм, который используется в кубке Пифагора, одном из старейших устройств для розыгрышей. Но есть и более практическое применение для колокольного сифона. Многие системы септиков используют аналогичное устройство для дозирования сточных вод в зону выщелачивания. Это более эффективно, чем просто позволять им постоянно стекать. Колокольные сифоны также распространены в гидропонике и аквапонике для создания цикла увлажнения и взыхания растений. Наконец, колокольные сифоны встречаются в общественных туалетах. Ютубер Биг Клайв демонстрировал многоступенчатый колокольный сифон, используемый для автоматической промывки писсуаров. Это намного сложнее, чем я думал. Не сразу понятно, как это работает. Я оставлю ссылку на его видео ниже, если вы захотите его посмотреть. Сифон – классический пример науки, бросающий вызов нашей обыденной интуиции. Вода течет в гору без насоса или движущихся частей И колокольный сифон является идеальным дополнением к этому Благодаря его способности самостоятельно запускаться Полностью избавляя нас от необходимости каким-либо образом вмешиваться в процесс Спасибо Рольфу Хатту и Питу Маркетто за приглашение к сотрудничеству с ними в этом проекте Спасибо, что посмотрели и дайте мне знать, что вы думаете Переведено и озвучено по версии Авангард.